Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы сегодня рассмотреть постановление главного санитарного врача Российской Федерации Поповой. Значит, что она постановляет? Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Это как бы написано для людей. Все будут читать и думать, что это для них. Но на самом деле она просто отписалась, так сказать, понимая, что потом, скорее всего, будут судить их всех за это распространение коронавируса. Тут имеются, значит, три ключевых слова. Смотрите. Лицам. А, постановляет Лицам обеспечить. Каким лицам? Кого обеспечить? Масса пребывания людей. А кого обеспечить, я понять не могу. Вы сами поймите. Постановляю лицам. Обеспечить ношение гигиенических масок, не медицинских, а гигиенических, для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей. Это э, что, людей от людей спасают? Ну, я понять не могу, просто-напросто. Э, или нас до такой степени, что за дураков уже держат, что даже думать им не надо. Просто отписались и все. А люди пускай додумывают сами. Но в большинстве случаев люди будут думать, что их заставляют все это делать. Но э, вместо «обеспечить» тут должно было написано быть «рекомендовано или обязательное ношение гигиенических масок». Это просто, э, так сказать, э, Попова от себя все это отписала, а потом скажут «я такого не писала, я вас не заставляла». Но э, люди... Как на сегодняшний день показывает практика, будут носить эти маски. Будут до такой степени их носить, задыхаться будут, но все равно будут носить.